здравствуйте как правильно выбрать вино в супермаркетах великобритании англии например таких как теска или вазди выбор вина в этих магазинах довольно большой можно конечно попробовать австралийского или аргентинского или американского вина так сказать попить крови микки мауса но чтобы не ошибиться лучше всего выбирать вино на котором написано, как правильно, на французском или же на итальянском. Вот такая надпись должна быть под названием «вина». В общем, все должно оканчиваться на слово «контролла» или «контроле». Это также аналогично, как и на итальянском вине или испанском вине. Это говорит о том, что это контролируемое, обозначение происхождения вина. Выбирая бутылку с этим вином, именно с этим названием, в котором в конце слов стоит слово «контроле» или «контроле», Вы никогда не ошибетесь и всегда купите хорошее вино, которое может стоить и 5 фунтов, или же 20 фунтов. Но в этом разницы нет. Вино будет качественным, и хорошим. И я их вам настоятельно рекомендую. Именно бутылки вина, на которых стоит эта надпись контроля, насчет остальных вин я не знаю. Выбор ваш. Но они могут быть просто какой-то коктейль. Вода плюс какие-то ароматизаторы. Ну и спирта чуть-чуть. А если без спирта, значит это безалкогольное вино. Спасибо за внимание.